трансляцию из Шоколадницы зашел, а там интернет у них сегодня не работает. Там мы в прямом эфире? Угу. Так, ну что, мы в прямом эфире. Всем привет, как слышно? Будьте привет. добры, обозначьтесь. У нас есть сейчас зрители. Я, Вер, я включу сейчас телегу. Угу. И ты мне напиши, там, чтобы мы сейчас не залазили в чат, не читали. Так, и реально обратную связь сейчас мы должны получить, понимать, что у нас все в порядке, нас слышно, нас видно, и мы начинаем нашу очередную передачу еженедельную. Все отлично, да, Вера пишет, все отлично, все окей. Итак, друзья мои, всем привет всех с новым понедельником. Сегодня я, Юрий Свобода, буду в, ро в роли ведущего на «Крипте без иллюзий». Вот, А у нас в гостях профессионал и эксперт криптоиндустрии, так сказать, акула криптобизнеса Дмитрий Лагутин. Я, его, я вам сейчас его представлю. Он такой в домашней обстановке, знаете, полный фриланс. Да, вот крутой же все-таки бизнес, когда можно работать через интернет, сидя дома, не ездить там в офис, особенно Ой, когда... можно, там, можно остановить, а то мы сейчас придем в рекламу баунти, как человек, нажимая две кнопочки на бинарных опционах, зарабатывает сидя на Бали, ну, ну, ну, так так и есть на самом деле. Ну, окей, на, ладно. На самом деле я нахожусь дома всего лишь еле-еле успев прибежать, чтобы поймать нормальный интернет, потому что… Вообще хотел где-то сидя рядом с Москвой сити потому что через пару часов опять будет встреча рабочая. Ага. Ну, давайте тогда я еще э, немножко по, так, поглубже да, расскажу об этом человеке, ну, чуть-чуть картинку вам приоткрою пошире. Э, перед вами известный трейдер, ведущий передачи Project перед Project Скриптон, один из самых, ну на мой взгляд, прагматичных специалистов на рынке криптовалют. В общем, профессионал без иллюзий на нашем канале Крипта без иллюзий. Встречайте, Дмитрий Лагутин. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. В нашем сообществе Easy Business Community существует такая вот еженедельная прямая трансляция о криптовалютах, блокчейн-технологии, там, ну, все, что с этим связано, называется она крипто без иллюзий». Само название за себя говорит. Почему? Потому что мы на этой передаче, ну, во-первых, мы приглашаем много разных экспертов. Вот, которые действительно там, без розовых очков, без иллюзий, с холодным, так сказать, разумом да, подходят к делу вот, и которые помогают нам развеивать всякого рода мифы о всевозможных ловушках, капканах, которые расставлены в этом диком западе под названием криптоиндустрия и огромное количество, миллионы прямо людей, я это точно знаю, в общем-то расстаются с деньгами со своими, вот тут как, как, как в печку бросили, и моментально все сгорает. Есть, на, есть тому причины, и вот на, мы взяли на себя такую миссию, реально взяли на себя такую миссию, рассказывать, как действительно обстоят дела в, на этом диком западе, в этой индустрии, да, куда лезя, пальцы, да, в какие, в общем-то, розетки, а в какие нельзя, вот. И у меня сразу, ну, может быть, вы вкратце о себе или ты вкратце о себе расскажешь, а я подготовлю ну, пару я вопросов. О себе немножко начать рассказать, чтобы люди понимали. В общем, я, наверное, один из тех немногих людей, потому что кто пришел на крипту из фанды и знал о крипте еще, наверное, пом... вот я точно не помню. То ли это было, был ноябрь, ну, в общем, уже было холодно, конец года, 2010 -го, мы смотрели, что за зверь такой биткоин, а получил эту информацию от товарища, который работал э, в крупной IT-компании, занимался алгоритмизированным там продвижением сайтов, всяким там оптимизации сайтов и так далее, Занимался, занимал там ведущую позицию. И он рассказал, говорит, вот у нас там, в Даркнейте ходит такая тема. Вот нечаянно наткнулся, можно, говорит, вот этой штукой там заказать, там оплатить. Можно, говорит, вот маг заказать себе на 40% дешевле. И я говорю, в смысле? Но если, говорит, ты вот, вот этой штукой им переведешь, я говорю, что за штука-то? Ну, сейчас, сейчас, говорит, название вспомни. Назвать, говорит, биткоин. Я... Посмотрел, подумал, поковырялся и понимает, что, в принципе, он дает те, тот функционал, о котором мечтал фондовый рынок, о том, что можно очень быстро, без каких-либо колебаний, перевести деньги из пункта А в пункт Б. Точнее, не деньги, а обязательства. Uh -huh. То есть, что отличает тот же биткоин от других активов и фиатных средств, это то, что его в свое время могут не принять. Если это там деньги грубо говоря, какого-либо государства, то это государство обязуется их принимать в расчет. А биткоин никто не обязуется принимать в расчет, сообщество на свой страх и риск его использует. Но а, получилась такая история, что а, dark, темная страна интернета, которая там легальщиной всякой занимается, всей, всей страной а, такой... Там, Типа документы, типа взломы, типа хайкинги, тот же Silk Road, тот же всякая вот эта история с запрещенными сайтами. Они очень быстро приняли вот эту концепцию децентрализованной валюты, которая никому не подвластна и можно быстренько перевести. И я, наверное, в 11-м купили купил их. По-моему, по 80 центов или по евро. Я не помню, что там за площадка была. Это было очень смешно, очень похоже на нынешние бинарные опционы. И никто не знал в тот момент, будет ли он поддержан сообществом, не будет ли он поддержан сообществом. Информация о том, есть ли у него там теневая... Скажем так, серый кардинал, который управляет биткоином и продвигает его, и точно ему не даст э, исчезнуть. Информации об этом не было, были только предположения, куча мифов, куча теорий. Э -э, я сказал, что да, он будет востребован, и он сейчас людям немножко перевернет финанс понятие финансовой системы. Так и получилось. И сейчас этим, к сожалению, очень хорошо пользуются всякие скам-проекты, э -э, всякие псевдофонды, которые продают... Всякие там инвестиции в ICO, собирают криптовалюту, которую дают им вместо всего этого в личном кабинете какие-то монетки, которые вообще не на блокчейне, которые просто нарисованы в личном кабинете. Эм, ну, этим пользуются куча мошенников сейчас, потому что положил здесь биткоин, забрал где угодно. Ну, да, никто ничего не знает, никто ничего Это... не видит. Это... Где, где положил, где забрал. Да, да. Ну, как, а, это вычислить технически возможно, я все-таки сторонник той версии, что полной анонимности не существует, и при достаточных аналитических мощностях и данных можно вычислить все, что угодно и где угодно, угу. не спрячешься. У меня вопрос такой сразу вот по ходу твоего а, рассказа. Так, а есть все-таки какой-то серый кардинал? Серый кардинал. Я скажу так, на фондовом рынке это называют невидимой рукой рынка, которая всех наказывает и всегда все ставит, расставляет по своим местам. В принципе, некие такие психологически манипуляционные фишечки и на биткоин попадаются. Мы как-то сидели, следили, ну, разговор был с двумя крупными управляющими из Сбербанка, из непосредственно private banking, и поговорили, что... В принципе, сейчас ну, средняя цена достаточно разумная от 12.500 до 8. Он в этом диапазоне колебался. говорю, Ну, в принципе, я его вижу на 4.200, потому что технически основная толпа э психанет, когда он упадет сильнее, чем он. Это, ну, тут же... Все понятно. Если люди знают, что такое технический анализ, люди начинают применять технический анализ и последовательность Фибоначчи и все вот эти цифровые моменты, перенося их на психологию людей. И угу. логично предположить, что люди начнут очень сильно психовать. Сильно психованные сразу выйдут при 20%, ну, скажем так, те, кто очень сильно боятся, а страх это самое, скажем так, это самое главное, что хомяка, Отличает от профессиональных трейдеров. Mm -hmm. Потом при 50 будут люди выходить. И чем больше люди будут выходить, тем больше будет проседать рынок. Но люди всегда не могут понять простую вещь. Рынок не может падать без покупателя. Если что-то падает, значит, кто-то покупает. Mm -hmm. Если все люди продают, вот основная масса, какой-то, значит, очень богатый и глупый человек скупает все, ну, как показала, как показала э, статистика, основная масса денег, 95% денег у 5% людей. Соответственно, 5% людей обладают какой-то другой информацией, я не сказал бы, что они сильно умнее, ну, есть к тому предпосылки такое сказать. Значит, у них есть больше информации, больше предпосылок для покупки. Если вся основная масса денег выходит, значит, кто-то более серьезно покупает. И, ну, есть куча алгоритмов на фондовом рынке, такие Thomson Reuters, компания аналитическая, предлагает как услугу. Есть алгоритм набора крупной позиции на рынке. Просто алгоритм, бот которые манипулируют, рисуют, знаешь, вот это технический, э, технический анализ, когда там рисуют, вот здесь флэт, ступенечка, там здесь флаг, там пробой начинается. Э, и алгоритмы очень хорошо умеют анализировать данные, когда мелкие покупатели и крупные покупатели, они знают, кто покупает, где покупает. И если они видят, что они упираются в одного крупного покупателя, они просто перестают с ним воевать, потому что это неинтересно. А маленьким они манипулируют. Они нарисовали уровень, нарисовали свечу, Люди начали заходить, и они об людей просто закрыли свою позицию. Uh -huh. Это, а люди думают, что вот, сейчас точно изменился тренд, сейчас мы точно пойдем, полетим, как полетим. А на самом деле просто кто-то крупный слил в них все свои позиции, забрал их деньги и вышел. Так же uh -huh. происходит и наоборот. Рынок падает, кто-то покупает. Когда дешево, покупай, когда дорого, продавай. Все просто. Два, Два просто да? Стирали, да? да. Но тут, тут, же, тут же справедливо и другое. Если растет, надо... И чем дольше растет, тем ближе шанс того, что он перестанет расти. Mm -hmm. Но все знают, что самая нижняя цена – это ноль. Понятно. Так, ну, у меня на самом деле есть два вопроса, mm -hmm. которые я хотел бы вот тебе как специалисту задать. И они такие очень актуальны. Это две, две, две такие темы очень такие громкие сегодня на рынке криптовалют, и на самом деле и обе, и обе же и болезненные. Одна тема называется теханализ, другая тема называется сигнальные боты. Вот. И вот смотри, вот прям вот давай включай этих двух вопросов, и проведем сегодняшний наш эфир, и интервью с тобой, поскольку ты вот в этих делах действительно акула, настоящая, <laughs> акула-пера, да, акула-бизнеса. и вот, вот смотри сейчас, я, я сейчас даже решил, чтобы подтвердить данные, открыть какую-нибудь монетку, чтобы посмотреть объем торгов. Uh, ну, пока ты открываешь, я сразу задаю вопрос под, касающийся тех анализа, например, да? много сейчас есть всякой информации, всяких там лендингов сайтов youtube каналов там блогеров которые продают всякие программы курсы мы вас научим четкому теханализу идеально будете торговать все будет четко единственная причина почему у вас где-то просадки провалы вы не владеете теханализом но но есть у меня один очень хороший знакомый он фондовый трейдер то есть он на NASDAQ, ну, то есть NASDAQ, да, биржа, торгует там, акциями давно, много лет уже. И он говорит, ты знаешь, это два совершенно разных рынка, две разных сущности. И на рынке криптовалют как таковой теханализ не работает. Ну вот расскажи нам про теханализ, насколько это... Ну, я скажу такую вещь. О том, что разные сущности нет. Я бы по, прям поспорил. Я скажу э, такую вещь. Оба рынка развиваются по копирке. Все угу. эти рынки проходят те же самые стадии. Просто криптовалютный рынок гипербыстрый. Он очень быстро проходит. К примеру, для того, чтобы сложилось законодательство по акциям США, им пришлось 400 лет развития фондовых там, всяких торгов, аукционов и так далее. И прочитать все, ну, все документации, все государственные регламенты, и докум... бумаги и законы по именно торговле фонду, на фондовом рынке, это будет чтиво на несколько лет. И их нужно не просто читать, их нужно знать и изучать. Там куча прецедентов, куча вопросов, куча спорных моментов. И они все имеют, имеют логичное обоснование. А крипта – это такое, типа, вот мы пришли, мы появились, тут все круто. Есть разные стадии инвесторов. И даже это, это психология, это и фибоначчи, это и причины, почему рисуются разные волны, и почему волны Элиот работают, и почему фибоначчи люди... Я не говорю, что это не работает. Я говорю, что это нужно понимать, как интерпретировать. Там, технический анализ на крипте не работает по одной простой причине. Там слишком маленький объем, слишком нерегулируемый рынок. Там угу. вообще непонятно, откуда ты сейчас покупаешь сделку. К примеру, все сейчас считают, вот там объем торгов огромный. Да, поймите, объем торгов – это покупка и продажа, возможно, даже одного и того же объема внутри одного и того же дня. В итоге на всем этом зарабатывает только брокер, который на каждой сделке получает комиссию. А если эту брокеру нужно, как ценят брокеров? По объему торгов, правильно? Угу. Что может делать брокер, если он сам себе платит комиссию? Сколько угодно наторговывать объем. Проследить, запри... делают они это, не делают. Спорить об этом можно бесконечно. Все скажут, не-не-не, это же inside трейдинг, Мы так не делаем. Не доказать нельзя одно, не одна, не доказать обратное нельзя. Соответственно, параметр объема торгов, он вообще не играет никакой роли. Но скажу так, по, допустим, в 2017 осенью, когда там биток стоил 3,600 или 4,600, не помню точно, мы считали, сколько стоило на битстампе сдвинуть стакан на 10%. Рынок, который движет цену, он гораздо меньше, чем рынок OTC, биржевой рынок перепродажи и покупки биткоин. Все сделки не мониторятся. На uh -huh. мониторится, только те, что делаются на одном терминале, на, внутри одного брокера. Да, они там кто-то с кем-то делится, кто-то с кем-то не делится, котировками, объемами, но факт остается фактом. Цена, которая формируется на бирже, формируется не всем объемом биткоина. Uh -huh. вот мы сейчас купим на миллион долларов. На бирже и параллельно проведем сделку на 10 миллионов. Сделку на 10 миллионов между человеком, между двумя физлицами, на бирже никто не заметит. Она ну просто с кошелька на кошелек прошла. Ну да, вне биржи, а, да, получается? У кого-то за там, доллары, биткоин или за что-то обмен. Это мы увидим на бирже. Вопрос, а отражает ли реальную, реальность объем торгов? Да нет. Стоит ли там отслеживать технический анализ? Да нет. Тут больше работает логика и какая-то, наверное, какая-то макростатистика, какое-то какое общее видение рынка работает. Тут нет какого-то такого прям анализа. Тут можно предположить наиболее, больше, наиболее вероятный вариант событий, сделать на это ставку и работать. Люди сейчас вот по, по поводу тех же сигналов, которые продаются, ну, ну, как бы классно, да, ты вот, я сейчас опять же рассказываю, допустим, мы в течение, чтобы нас не увидели на рынке, мы взяли какую-то неизвестную монетку, сейчас вот возьму стимит, ой, не то, что неизвестная, известная, там 600 миллионов капитализация, если не ошибаюсь, 888 даже уже, стоит она 320. Допустим, мы вот 2 апреля закупились, потом закупились ну, по цене до 3 долларов. Закупались на несколько десятков миллионов долларов. Соответственно, по цене, когда мы уже точно в плюсе, мы начинаем во всех каналах выкидывать свою информацию о том, что вот некий аналитик говорит, что вот сигнал к покупке. Сначала мы купили, а потом мы дали сигнал. Логично, как нам сделать так, чтобы продать, продав об огромный объем, мы не сдвинули рынок вниз. Как это сделать? Нужно сделать так, чтобы количество покупающих было. Мы видим все заявки в стакане, кто покупает. Мы знаем, на какую аудиторию мы сделали заявку. Мы можем проанализировать, кто э, и сколько приблизительно может людей купить. Ну, можно же проанализировать конверсию от одного и того же канала. Сколько людей заходят по ссылкам, сколько людей покупают неизвестные монетки, которые там сказали, порекомендовали. И исходя из этого, можно знать, сколько ты можешь закрыться об людей. И вот заметьте, насколько в конце, в начале мая начался такой флет, флет, флет, объем, всплеск объемов, если Steam сейчас открыть. Steam доллар. Объем вырос в десятки раз. Вопрос, с чего вдруг с того, что люди манипулируют, по сути, самой компанией без разницы, сколько стоит сама монетка. Это важно mm -hmm. только спекулянтам. Даже на рынке акций, когда компания вышла на акцию, им уже не настолько важна цена ее акции. Когда компания продает свои акции, она получает обратно кэш, сохраняя за собой контроль над компанией. А здесь вообще контроль за монетку, у тебя никто отобрать не может. Если она у тебя задолистится и исчезнет, никто за тобой следить не будет. Это огромные, огромные возможности для всяческих серых схем, мошенничества и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Люди в чаще всего продают сигналы тех монеток, которые они сами купили до того, как дали сигнал. То есть я слышал тоже такую стратегию что сигнальные боты это, конечно, все тоже такая некая уже иллюзия. И конечно, иллюзия. Как правило, как правило, достается людям, вот основной массе, да, которые там подписываются на эти сигнальные боты, платят за это ежемесячные какие-то бонплаты, достаются уже э, отработанные сигналы. То есть, на, как мне один человек рассказывал, смотри, правильно ли, вот мне интересно тоже твое мнение послушать, говорит, смотри. Как это делают? Есть, допустим, монета, вот там, ее там сделать несложно, не сильно там уж и много денег, и вот решили эту монету, в общем-то, спекульнуть, да, на этой монете заработать. Собралась какая-то группа людей, памперов, так сказать, и начали поднимать искусственно цену на глазах, прям делать такую динамику. Вот. Тут же сразу они, допустим, уже вышли там, в x 2 и на этом этапе, то есть они уже на этом этапе заработали, uh -huh. вот эти товарищи, и здесь уже начинает слив информации идет, ребята, вот сейчас пойдет вверх монета, x2, x3, x5, ожидайте, и начинают уже информацию выливать в в общем-то в интернет, там всякие там телеграм-чаты, боты, там, твиттер каналы и пошло поехать. Вот, тут подхватывают предприниматели интернет, да, которые там вот этими там всякими там вот продают и абонплаты, но собирают с людей. И в общем-то все. Народ уже заходит, получается, в то время, когда те основные игроки уже выходят. Так это устроено, или, или как ну, Примерно, да. Я сейчас вот рисую, нарисовал график один небольшой, не знаю, видно будет. Это главные да, вот, правила колокола. На первых 10% заходят самые рисковые люди. Uh -huh. Заходят люди, создают объем, uh -huh. создают информацию. Как правило, это вот те самые манипуляторы. Они могут там немножко закупиться. Если у них много денег, они могут сильно сдвинуть рынок. Все зависит от их ресурсов. Берут неизвестную монеточку, запампливают ее. Это не они сами пампят. Люди думают, что вот мы все устраиваем, мы участвуем в пампе. Но никто из них не хочет подумать и предположить. У никого эго, ну, никто никогда не признает о том, что он вот последний. Он, он... Никто не хочет быть последним, но и никто не признается, что он последний. В надежде, что кто-то следующий будет последним. И 80% толпы закупается вот уже вот в этом моменте, когда уже основной рост прошел. Uh -huh. А вот эти люди, кто закупился здесь, и здесь закрывают свои позиции. Они закрываются об основную толпу людей. Uh -huh. Рост – это когда люди покупают. Покупают за счет чего? Uh -huh. Это же маркетинг. ICO-маркетинг. Все маркетинг. А покажи, пожалуйста, еще раз этот график. У меня вот конкретно те тебе а где на этом графике, вот где, где здесь на этом графике, например, начинается активная работа ботов, сигна, сиг, сигнальных ботов? Mm -hmm. вот там думаю, вот, -то -то. ближе к 80, наполовину. Вот там где-то наверху уже, да? В принципе, все зависит от уровня. Я думаю, что есть и градации. Я не буду строить эти все теории о каких-то заговорах, о том, что людьми манипулируют. Людьми манипулируют. Если человек попадается в махинации, это его плата за образование. Человек или учится, или не учится. Люди все хотят идти в крипту. Реальный бизнес хочет идти в крипту. Они понимают преимущества. Кто-то не понимает, кто-то думает, что это пузырь. Дело... Не... Дело в простой вещи. Смешались два понятия. Крипта, валюта и блокчейн. Блокчейн – это отдельная история. Криптовалюта – это побочный продукт, скажем так. Это... Это, это узкий проект, но это не какая-то панацея, люди думают, что это вот все анархия, анархия, децентрализация, это там свержение, стер, стер, стирать границы, взять власть в свои руки и свергнуть всех, все это чушь, нет полной децентрализации, власть всем никто никогда не отдаст, да и власть всех, она никогда и не была, ее никогда не было, угу. власть всех это власть никого. Я, я, не, я не буду строить всех этих теорий, что там людьми манипулируют. Да людьми манипулируют, конечно. Это, это хомяки. Всем говорят, ага, вот там деньги, туда надо бежать. И они бегут туда, хотя там ждут, чтобы они принесли и забрать последние. У меня есть статья, там я писал несколько признаков скама. И кто такой хомяк? Хомяк всегда бежит не туда. Он всегда бежит туда, где были деньги. Там, где они были, и он надеется, что там они опять будут. И он всегда зовет за собой других хомяков. И это вот этот стадный рефлекс, к сожалению, он у них мало денег в, в объемах всего рынка, как, все, что они зарабатывают, это, у этих людей забирают. Вот это современная реальность рынка, она такая. Люди идут в псевдофонды, они не, не могут проанализировать, как должен быть устроен фонд, какие должны быть трейдеры, как можно торговать, они не могут понять стратегию, не могут определиться со стратегией. Они вот все несли, все, все несли деньги фонда, которые э, люди там в декабре прошлого года занимались, э, не знаю, там, продажей банок НЛ, э, продажей каких-нибудь... Э, ну каких-нибудь программ через сетевые приложения, какие-то вот сетевые все вот эти сборы сетевиков. А в декабре они услышали, что такое криптовалюта, биткоин, биткоин. Где-то, где-то кто -то там что-то рассказал. Пришло веяние. В мае они все говорят: "Ага, ребята, криптовалюта выросла на 9000 процентов. Если вы инвестируете деньги в наш фонд, вы тоже получите 9000 процентов". И тут с момента 5000 Люди начинают идти. Я знаю, что самая основная истерия, мне просто взрывали трубку, когда биткоин стоил 15 тысяч. Когда я говорю, не берите, отстаньте, пожалуйста. У меня те, у кого были, я говорю, продавай по любой цене. Те, кто хотели покупать, говорю, не покупайте, сейчас не надо. Но основная толпа людей бежала покупать по 15 тысяч. Да. Они И все по... бежали. Это значит, по 20 что... покупали. Боялись, что им не хватит. Я не знаю, что... Ну, как... вот... Крайне непонятная... И это так. Это, к сожалению, так. Люди никогда не слушают, когда им говорят что-то, о чем не говорят все. Если им скажут с телевизора о том, что вот вы вот молодцы, они будут говорить, да-да-да, мы молодцы, нам с телевизора сказали, мы молодцы. Всем такое сказали. Основная масса без царя в голове. Это такая пословица славянская, русская, не знаю, откуда она пошла. Людям нужен кто-то, кто им говорит, что делать. Людям нужен лидер, за которым они пойдут. Всегда, везде. Все там говорят, что мы сами, самостоятельные, это да фигня. Полностью. Скажи, пожалуйста, а ты вот сам пользуешься сигнальными ботами? Нет, да? Я даже не знаю, как они выглядят. Я, не знаю. я Я видел, как там это все происходит. Вот, покупаем по такой цене, там, ожидаемый рост, перспектива. Это все фигня. Когда ты трейдаешь, вот когда я трейдил акции, ты всегда ставишь себе там несколько инструментов, выбираешь, которые для торговли, знаешь, что там выйдет какой-то заключение экспертов там, по той или иной а, фармацевтической компании, выйдет у них лекарство в продажу или нет. Ты знаешь, что сейчас у тебя вот на этой цене два варианта в три часа. Если одобрили, будут расти. Если не одобрили, будут падать. У тебя всегда два варианта. Заранее невозможно да. сказать, вот ты точно нуж, должен купить. Не факт. Это, это, это, вот, это вообще все не факт. А делать ставку, да, здесь нужно просто глобально оценить. Я в мае прошлого года давал интервью и сказал, когда правительство и крупные игроки на рынке поймут, что крипту задушить и с ней бороться уже невозможно, они начнут ее присоединять. И да, это так и происходит. Государству нет смысла ее закрывать. Она скорее против банков, чем против государства. Банковской системе хреново скоро придется. Uh -huh. люди начнут понимать а, два момента. Вот я, я, кстати, вот такой момент. Люди начали тоже недавно, все, многие попались на продажи каких-то телеграммов, граммов, о том, что токены людям продавали. Несуществующие токены компании, которая их не продает на массовом рынке. Uh -huh. а, и люди покупали. Я людям за месяц до этой всей истерии сказал, что не ведитесь, минимальный лот 20 миллионов, и даже тот, кто его купил, не будет его никому продавать. И даже если вам скажут, вы должны купить, вы не сможете его купить физически. Но люди верят. Mm -hmm. Люди верят. Люди, люди... Я, я сегодня даже, ну, постоянно говорю, не устаю это повторять, менталитет людей сейчас таков, что обмани меня, пожалуйста. Вот э, ты им говоришь реальность, им это не нравится. Почему есть хорошие продавцы и плохие продавцы? Плохой продавец – неплохой человек. Хороший продавец – нехороший человек, это не синонимы. Хороший продавец – это человек, который скажет все, что угодно, чтобы ты купил тот или иной товар. Также и с сигналами. Они скажут все, что угодно, чтобы люди взяли, приняли и купили этот сигнал. Они назовут, что вы точно будете зарабатывать. Сто процентов. Они скажут – вот, а какая у вас статистика? Даже если у них нет статистики, задав вопрос о статистике, они для вас ее сделают. Mm -hmm. Что такого? Ну, у нас нет статистики. Но ну, у меня 2 миллиона долларов. А, ну ладно, мы тогда сейчас сделаем для вас статистику. Они скажут, что вот у вас что-то как-то презентации мало и команду не видно. Да не, не ради бога, сделают сайт, нарисуют презентацию, на, до, добавят команду на сайт, нажмут кнопочку. и скажут, ой, а у вас тут с карточки нельзя пополнять. Ради бога, любой каприз за ваши деньги теперь можно и с карточки пополнять. Uh -huh. люди ждут, чтобы им все их вопросы закрылись именно так, как они хотят. Они не хотят принимать реальность. Никто не готов принимать реальность, что крипта это – это стопроцентный риск. Когда покупаешь разные монетки, у тебя всегда два варианта. Ты или заработаешь, или не заработаешь. И к этому нужно быть готовым. И не пытаться там, занимать деньги на том, чтобы срубить бабла – есть такая теория черного лебедя. Самый менее вероятный шанс, чего, чего, чего ждет меньшинство, чаще всего случается. У -у -у. М -м -м. Люди никогда, ну, они боятся, ждут, что этого не произойдет, и именно этот, это и случается. Это как раз-таки к вопросу о серых кардиналах. Я, Я понял, понял. Так, смотри, у нас немного осталось времени. И я бы еще хотел бы, я думаю, и все меня также зрители поддержат, еще парочку буквально вопросов. Даже, это, наверное, ну, один, может быть, это такой э, как совет э, попрошу mm -hmm. или рекомендацию от нашего комьюнити. А второй, э, вот твои прогнозы. Давай начнем с прогноза на, по биткоину. Вот, вот как ты чувствуешь, что с биткоином будет происходить в этом году? Uh, ну... У меня есть, что, скажем так, два варианта. С одной стороны, ему ничего сейчас не мешает расти. Uh -huh. Кто бы чего сейчас ни говорил, не существует еще ни одной валюты, которая доказала свою децентрализацию и живучесть в таком долгом промежутке времени. До всех так или иначе пытаются доклепаться. Сегодня, если не ошибаюсь, у Бутерина там. Эфи рассматривают, как его интерпретировать. Будет ли он признан секом как утилити или будет ли он security? Это к вопросу того, что если security, это значит он акция. Если утилити, значит он продукт, он позволяет чем-то пользоваться. Значит он не попадает под регулирование фондового рынка. Значит его могут покупать неквалифицированные инвесторы и следить за ним особо никто не должен. Uh, ну, как все равно будут, но вопрос другой. Uh, по поводу биткоина, uh, что заходит в биткоин, в криптовалюту со стороны битка, что выходят, Все остальные моменты спорные, еще регуляции нигде нет. Можно купить миллион, есть миллион разных способов, возможности где-то обойти. И там кто-то с карточек где-то пополняет, кто-то с каких-то еще других криптовалют, каких-то еще моментов. Uh, миллион способов, но все другие криптовалюты купить за карточку – это на свой страх и риск. Так или иначе, где-то кто-то на себя берет риск обработки этих платежей. Угу. Кто-то где-то как-то регулирование нашел. Вопрос, будет ли оно работать всегда, непонятный. Но запретить купить биткоин из рук в руки у кого-либо вряд ли смогут. А это понятно. Сделка, основные сделки так и проходят. Нигде же никто же не говорит о том, что вот кто-то купил там на бирже на 10 миллионов долларов, там, не на 10, на 100 миллионов долларов биткоин. Никто не говорит. Но как-то такие-то сделки все-таки проходят. Да, конечно, проходят. И они не на бирже. Вот смотрите, При, вот эти акции. Сре, сре, встретились, чемоданчик передали, по компьютеру а, там да, набрали да, коды, перевели. Да, а, да. а, как бы, кто, кто бы чего не говорил, это. Это реальность, это так и происходит. Вот угу. ну, так и все-таки, вот по поводу биткоина. Мой, мой прогноз не, не, не касается биткоина. В целом, он касается всей индустрии. Биткоин это, скажем так, тяжелая техника, которая расчистила площадь для строительства нового города, новой индустрии. Город, угу. индустрия это вот, так же и криптовалютный мир, как город строится. Сначала тяжелая техника. Сначала избавили колесо, потом добавили. Ось, потом коси прикрутили педали, начали на велосипеде, ездить и так далее. Сейчас тоже будут появляться. Через биткоин заходят, через э, другие моменты начнут обменивать. Биржи все-таки будут, рано или поздно биржи будут уходить. Я бы на самом деле людям рекомендовал не покупать чисто какую-то одну криптовалюту, делать ставку, а собирать некий такой кейс из разных валют, mm -hmm. которые обоснованы и секторами, где там есть и. Инфраструктурные криптовалюты, которые позволяют писать смарт-контракты, которые позволяют делать большие транзакции, которые дают решения для интернет-магазинов, для всяких там крафтовых вещей, и все-таки будет набирать оборот в связи с кризисом средств массовой информации и развлечения, некие аналогия Фейсбука, ВКонтакте, Ютуба, децентрализованные сервисы, которые позволяют людям четко монетизировать себя лучше, чем на Ютубе. У людей mm -hmm. большое недовольство со В Ютубе можно с миллионом подписчиков зарабатывать 5000 долларов. А есть ряд финансовых моделей, которые можно сделать незакрываемые, неподкручиваемые за счет блокчейн а с монетизацией до 40 тысяч долларов со 100 тысяч подписчиков. Mm -hmm. а, это все логично. Это все, это все зреет, это все будет, и в этом году они будут появляться. Поэтому собирайте крипту, биткоин вполне вероятно, что дойдет до двадцаточки, я надеюсь, что это все-таки будет не раньше, чем в ноябре, а потом в следующем, наверное, в следующем, в этом году все-таки будет эра форков, я бы людям рекомендовал держать разные криптовалюты, которые будут форкать. Uh -huh. Типа Анера, типа Эфириум, типа Биткоин. Держите всех понемножку, будут форки, будут халявные деньги, халявные монетки, они будут дальше. О, классно, спасибо. Это хорошая рекомендация. Ну и давай так а последнее. Да, и учиться, в любом случае нужно учиться, учиться, учиться. Я тут э, после Синергии подбивают меня на, запустить курс по интуитивному инвестированию, так, чтобы делать наиболее возможные... Наиболее, наиболее правильный выбор для того, чтобы собрать кейс. Не делать всегда правильные вещи, а реагировать правильно на нужные происшествия. Если у тебя какая-то позиция дает минус, не держать ее до бесконечности, а закрывать ее, если такое нужно. Ну мы с твоего позволения, если что, там, тебя пригласим в нашу академию да, да, провести несколько курсов для наших партнеров. Да. Вот. Ну поговорим на эту тему. И э, вот давай так, в конце какие-то можешь нам, например, три монеты порекомендовать, э, прикупить в свой портфель. Три монеты. Три монеты. Да, на самом деле все просто. Я в любом случае за то, чтобы наблюдать за EOS. -ом. И если логично ценить, то что Йос, что... Йос, да? Йос. Что Йос, что Трон. Тот же, тот же Neo имеет перспективу хорошую, но Omis Go я бы еще посмотрел. Тут такой момент, многие проекты, многие монеты, они еще не имеют никакого продукта в основе. Mm -hmm. Как только они, соблюдая roadmap, вы покажут или просто скажут, что мы будем презентацию делать, продукт вот в назначенную дату, тогда они реально выстрелят очень быстро и кто-то будет быстрее, чем это как на рынке фонд на фондовом рынке. Если хотите, кстати, совет тоже, если хотите изучить крипту, начните с фондового рынка там всегда есть локомотивы, которые двигают весь сектор. И какие-то монеты опережают, какие-то акции, бумаги, монеты, инструменты, опережают локомотив, какие-то едут медленнее. Но так или иначе, сектор движется в одном направлении. Если растет биткоин, все растет за битком. Но какие-то монеты могут показать 300-400-500% за счет того, что они просто сделали презентацию продукта. И ОС я, ну, как бы жду. Просто человек, который там Команда, точнее, не человек. Команда, которая занимается разработкой, там очень серьезные программисты. И по поводу Ethereum, я тоже верю в то, что команда Ethereum сделает, реш... закроет те или иные проблемы, чтобы не попасть под Security Exchange Commission, под регулирование. Я думаю, что Ethereum тоже стоит держаться. Если в прошлом году нужно было там более 50% держать в битках, сейчас, я думаю, можно более справедливо диверсифицировать портфель. Там, 30, 30, 20 остальные распределить на мелкие монеты. Mm -hmm. okay. ну, еще... Окей. Логичных стратегий, но я сразу говорю, тут не будет быстрых денег. Это деньги на год. Приготовиться нужно. Понятно. На долгосрок, да? Долгосрочный портфель. А, еще... Вот я слышал рекомендацию Джона Макафита, известный тоже такой биткоинер, да? А, манера. Рекомендация? А? У него была рекомендация, которую он вряд ли исполнит. А я помню, посмотрим, время покажет, да? Еще не 2020, -й. посмотрим. Но вот он еще как-то за манеру, вот говорит ребят, манера, обратите внимание на эту монету. Да, за Монеро нужно обратить внимание, потому что маркировать кошельки государственные службы научились. Маркировать кошельки – это значит, они знают, в принципе, список запрещенных сайтов, видят транзакции их кошельков, и если с вашего кошелька так или иначе происходят транзакции на, на кошельки, которые заподозрены в серых схемах, вас маркируют. Если, вы, если люди считают, что этого нет, в самом блокчейне биткоина нет, но база данных, которая где-то сторонняя поведется, информация по этим сделкам, она есть. Uh -huh. Если вы попали постоянно на какой-то кошелек, который занимается серыми схемами с обанкротившейся биржей или проектом, который в отмыве был заподозрен, поздравляю, вы тоже будете под прицелом. Так или иначе, кошельки постоянные люди не любят менять. Ну, многие mm -hmm. умные меняют, но хотя все равно цепочку транзакций отследить можно. Все транзакции можно отследить так или иначе. Из-за манера ну да, перспективы есть. Люди многие из битка, там, мелкие транзакции уходят на был, был Была проблема такая, государству нужно было запретить нелегальщину за битки. А что им нужно было сделать? Сейчас за битки купить товар там, за 10-30-100 тысяч рублей невыгодно, потому что цена транзакции дорогая. Но сделать большие платежи в них можно. Сейчас есть другие дешевые монетки типа Манера. Соответственно, Манера рано или поздно тоже будет использоваться для мелких платежей, анонимных в розничных всяких магазинах. Потом тоже mm -hmm. такой момент. Им не нужно, не, не нужно много денег для того, чтобы задрать его курс. Капитализация настолько мелкая, что это дешевле, чем, не знаю, <laughs> это дешевле, чем автомобили ДПС в полицию переименовать. Там, милицию в полицию это дешевле да, да, да, намного okay. хорошо. хорошо. А, Митрий, спасибо, спасибо тебе огромное у нас уже все Тайм. Uh, uh, время вышло uh, будем хорошо. заканчивать наш эфир и мы еще с удовольствием тебя пригласим с нами пообщаться и еще у тебя получимся хорошо спасибо да ну все тогда пока до скорых встреч давай пока пока